Иногда в Библии Бог делает удивительное заявление и задает удивительные вопросы. Интересно, что Бог, зная все, задает вопросы. Один из его вопросов к нам – есть ли что-то сложное для Господа? Ответ на этот вопрос – нет. В 80-х годах я жил в Штатах, в городе Лос-Анджелесе и вел работу евреев за иисуса в этом городе однажды мы собрались с моими сотрудниками а в те дни газеты новости радио телепередачи все время передавали что-то советском союзе мол советский союз открывает двери вот-вот должен развалиться и все говорили о гласности и перестройке. И вот мы собрались с моими сотрудниками, и по какой-то неизвестной причине я вдруг сказал, «А знаете, мы должны попробовать отправить команду в Советский Союз». Одна из моих сотрудниц как раз уехала из Советского Союза в 70-е годы. Я посмотрел на нее, ожидая, что она отнесется к моей идее как глупости, но нет. Она смотрела на меня с небольшой улыбкой. Я решил преподнести эту идею Мойшу Розену, который был тогда исполнительным директором нашей миссии. Я ему сказал, Мойш, а почему бы нам не попробовать отправить команду в Советский Союз? Он посмотрел на меня и спросил, а зачем я говорю ну потому что в советском союзе тоже есть евреи а мы миссия евреи за иисуса и мы можем рассказать им о господи он мне говорит снайдер как ты это сделаешь честно говоря я не думал об этом когда собирался предложить ему свою идею поэтому я сказал ну может мы пойдем на красную площадь пораздаем литературу а может, найдем там верующих евреев, вывезем их сюда, обучим и пошлем обратно. Он опять смотрит на меня и говорит, «Снайдер, если ты сможешь въехать в Советский Союз, если ты сможешь раздать нашу литературу на Красной площади и остаться в живых, если ты сможешь найти там кого-то из евреев, верующих в Иешуа, если ты сможешь вывести их сюда на обучение, то они уже никогда не вернутся туда». Я говорю другими словами, «Ты хочешь, чтобы я забыл об этой идее?» Он, Он говорит, «Нет, я просто объясняю тебе, почему это невозможно. Ну, езжай, все равно попробуй». И по благодати Божией мы поехали. Примерно через год после нашей первой поездки мы с женой, детьми и моей сотрудницей переехали в Одессу и начали там наше служение. Мы прожили в Украине и России в общей сложности 7 лет. Через 7 лет к моменту нашего отъезда Бог обильно благословил нашу работу. У нас было около 30 сотрудников в Советском Союзе, ревностных евреев, верующих в Иешуа, активно рассказывающих другим о своей вере, твердо намеревавшихся остаться там. Сейчас у нас много работников в шести городах трех стран. Telling... зачем я все это вам рассказываю да потому что бог это бог невозможного и если он дает вам идею он же ее и осуществит многие задаются вопросом но боятся его озвучить а вопрос такой а возможно ли богу Простить любой мой грех, который я совершу. Ответ на yes. этот вопрос – да. Если ваше покаяние искренне, Бог простит вас и восстановит. Бог даст вам бесконечное число вторых шансов жить для Него. Как я могу это утверждать? Потому что Бог – Бог невозможного. Если что, слишком трудное для Бога? Нет.